Привет, YouTube! Я надеюсь, меня будет нормально видно, слышно и все такое, потому что я довольно долгое время работал над фоном, работал над тем, чтобы сделать контент более качественным, улучшить не только само качество записи, но и качество, так сказать, атмосферы фона. И лучшим фоном, наверное, будет черный, потому что ничего светлого в моих видео нету, только один сплошной негатив, как выяснилось в итоге. Я решил в корне поменять свой полностью формат, потому что я не знаю на самом деле, а что еще можно сказать негативного о девушках? Потому что я вроде как все сказал И меня многие неправильно понимают, к сожалению Поэтому я решил поговорить немного о других темах Затронуть какие-то другие м, сферы жизни, что ли Ну, или что там в этом духе а, Видео не было давно если кого-то волнует, я начал учиться, и я вам скажу, я не в восторге от учебы вообще, потому что это немного не то, чего я ожидал, это немного не то, чего я хотел. Когда я шел учиться на дизайнера-программиста, я надеялся, что я получу там те знания и тот опыт, который мне так необходим для того, чтобы заниматься саморазвитием и дальше, для того, чтобы делать какие-то сайты, наброски, рисунки, научиться делать логотипы, научиться рисовать, в конце концов. После разговора с деканом выяснилось, что... Универия учат учиться, они а просто обучают чему-либо, то есть там дают основы, знания, базу, которая поможет дальше совершаться самому. И вопрос, если я эту базу постиг самостоятельно, когда я еще учился в школе, и там не было ничего практически, что связано с компьютером, зачем мне продолжать обучение в этом учебном заведении, когда смысла нету никакого? Недавно был Новый год, и... ну как недавно, месяц назад, но я выпускаю видео не так часто, чтобы говорить о том, что было давно... Прошлое мое видео, кстати, было давно Вот, и все друг другу дарили подарки Потому что, ну вот, праздник планета сделал еще один оборот поток земли, круто Я к подаркам отношусь не то, чтобы хорошо и не то, чтобы плохо. У меня очень специфичное отношение к тому, что вообще представляет собой подарок и как его надо принимать, как его надо дарить. Я не, на, самом деле, на самом деле неловко себе чувствую, когда мне дают подарок. Ну, мне приятно, когда человек дарит мне подарок. Но если ты человек, который мне не близок или не знаком, я не знаю, какие эмоции испытывать, потому что... Ну я рад, я искренне рад, я не умею показывать эти эмоции на себе Я не настолько эмоциональный человек, чтобы так типа та -дам! Спасибо большое, там, мне очень приятно ну, Я не умею Мне в душе приятно, я порадуюсь там, Дома приду, открою вот я не знаю того самого этикета, как нужно принимать подарки. То есть нужно их распаковывать или прямо перед гостем, или нужно немного подождать, или вообще в одиночестве, а потом писать в ВКонтакте или в Твиттере, или еще где-нибудь. Или заселфиться в Инстаграм, как делают многие девушки. Я вот этого всего не знаю, не понимаю, и я бы не хотел с этим вообще связываться. Дарить подарки я также не люблю, потому что... Не потому что я жадный, а потому что я просто не знаю, что придумать человеку, чтобы ему было приятно, чтобы угадать с тем, что он действительно хочет, а не то, что будет валяться у него на полке. Поэтому я почти всегда даю деньги. Деньги на полке обычно не валяются. Касательно каких-нибудь проектов, которые я запущу в скором времени, я думаю, в скором времени запустить проект, в котором я смогу рассказать вам какие-нибудь интересные вещи, факты, которые произошли со мной раньше. И как это меня поменяло. То есть это будет что-то в духе вечеров с лайзеником или что-то в этом. Я не придумаю, я не умею придумать хорошее название. Я просто буду сидеть и рассказывать какие-нибудь интересные истории. Возможно, это кому-нибудь понравится. Попробуем. И почему нет, собственно? Насчет формата я определяюсь. Определяюсь уже сколько. Я на YouTube с 2012 по-моему, 12 или 2013 года. Определяюсь уже нас 5 лет. Отлично. За 5 лет я не придумал себе, черт возьми, ни какого-то фона. Вот только сейчас в голову идея пришла. Я не придумал, наверное, блин, ничего, что можно было бы счесть интересным. Но я попробую. Надеюсь, что не получится. Кстати, была идея, я уже говорил о том, что. А я хотел сделать новый проект. Проект назывался «Бы-Атеист», я не помню, я говорил или нет. И, к сожалению, к сожалению, в ближайшее время не получится снять ничего подобного, потому что а, мои родители, ну и еще некоторые люди, против того, чтобы я как-то высказывал на публику свои а, мысли о религии и мысли о политике. Да, это не совсем правильно, потому что... Ну, я задеваю якобы чувства. Мне плевать на самом деле, чьи чувства я задеваю, когда это говорю. Потому что я говорю то, что я думаю. И если кому-то не нравится, это можно просто не смотреть. Но трудно объяснить это людям, которые выросли в других условиях. И чем кому-то что-то доказывать, мне проще подождать немного времени, когда я смогу а, жить самостоятельно, встать на ноги. И уже в этих условиях делать какие-нибудь интересные проекты на относительно запретные темы. Насчет звука не знаю, я записываю на петличку, которую спаял и сделал буквально вчера С подручных материалов и с провода для других наушников, для другого микрофона Поэтому я постараюсь улучшить качество звука, если что-то сейчас было плохо Я искренне надеюсь, что камера записывала до конца И после того, как мне села батарейка, я зарядил ее заново и она продолжила писать Я не уверен в этом на самом деле Но я надеюсь, все было хорошо Всем пока!